Иногда в Расте знакомство может решить исход вайпа. Так, я познакомился с иностранцем, который рассказал, как ему было тяжело выживать одному, и как его несколько раз рейдили клановые игроки. И я решил ему помочь. Этот ролик о том, как два разных человека с разных континентов объединились, чтобы выжить. А если вкратце, это история иностранца. <сосы> а еще завтра на канале Уплюшки выйдет максимально угарный видик вместе со мной. лифт убийцу. Смотри, сколько лутов, да. <смех> Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Это очень важно. А также у меня есть группа ВК, в которой очень много всего интересного. Переходи по ссылке в описании, я тебя там жду. Приятного просмотра. Мое выживание началось на американском забитом сервере. И как только я заспавнился, я увидел, как какой-то бомжик формит дерево. I'm Сразу я ему показал то, что я не настроен агрессивно и убивать его я не собираюсь. Are you Where are you from, my uh, у тебя есть микрофон? Do you speak uh, or not? Hello, voice? Я пытался с ним поговорить. И мне было действительно интересно, почему же он со мной не разговаривает. И оказалось, он не знал, на какую кнопку нажимать. Have to speak uh, press We. We. Hello, hello, my а yes. oh, uh, like, Оказалось, что Атом полностью новичок, у него было всего 15 часов И так как я опытный растер, я решил его самую малость обучить Это ваш первый Я знаю, как играть мой друг мы можем all clans. Айти чума, яс-яс. На речке мы с ним пособирали немного тыковки, кукурузки и попили водички. И побежали в сторону алтпоста ведь, там можно было построить наш первый домик. Блин, тут не очень хорошее место, чтобы дом строить, потому что здесь нет. О, май га. Just look at this man. А по пути я рассказывал о тому, что это за игра и как в ней правильно выживать. Киллм. Good job, my friend. <laughs> yes, yes, you are a very nice teacher, <laughs> my, my, my friend, yeah, I know, I know, I'm beautiful, I got uh, 15k hours in this game, trust me, no, no, bow guy, bow guy, run, run, run, my friend, <laughs> what, what's happening, bow guy, bow guy, run, run, run, my friend, don't die, Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Винит, укинем. Гоу, файп! дует! Блин, он походу не убьет его. Нет, он не убил. И, к сожалению, ученик Атом с ним справиться не смог. Тогда мы снова с ним встретились и уже неподалеку от аутпоста. <кх> Элло, вы просто посмотрите на это мило и совсем пока еще не токсичная личика. Знал бы он, что его ждет впереди. Добежав до аутпоста, Ата я познакомил с моим лучшим другом кабаном по кличке Шарик. Hello my little piggy, this is my uh, piggy friend. Name Шарик. Hello piggy. Yeah, name Шарик. Шарик. Шарик. Hello Shari. What's up man? Чептин. Чептин, I need food. О, oh, you need food. It's uh, no problem, take pumpkin. Ха-ха, намечается что-то очень забавное, блин, может его в дискорд позвать? Where are you from? Я I am, I am from Туркия. С турецким другом мы нафармили еще немножечко камня, чтобы обменять его на дерево и отстроить наш первый домик. Это был самый простой метод отстроиться а на полностью забитом сервере. It's a very good trade in start. Ну и конечно же все свои действия я объяснял Атому. Okay, right now we got wood. We can build a first base. И вы не представляете, как же сложно было найти место возле аутпоста, чтобы там построиться, ведь везде стояли шкафы. Так у нас появился первый и очень даже просторный домик. Okay, this is first base for us. Окей, okay. this is base anti-going deep. You know? Just look. When this guy kills us in this door. This guy can't go to uh, inside, you know? Okay. Я его обучал абсолютно важным вещам, чтобы он понимал, как играть в эту игру, и чтобы он не терял свои домики. И знаете, нам с атомом было довольно весело. Press E. Юху! <aptly> <Ю -ху>! На супермаркете мы переработали компоненты чтобы скрафтить спальники и кодовые замки и самая сложная часть развития была позади А еще атом долгое время не мог понять как вести пароль в эту дверь.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 Масштабному празднованию, и забирайте подарки по ссылке в описании. Как только я вернулся в Rust, я услышал шаги под домом и решил самую малость забить этого челика. I kill him! Ха-ха-ха-ха! О You know what is this guy have? Look no. at this. This guy want to raid us. Очевидно, такой муф не понравился. И я понимал, что, скорее всего, они придут нас очень скоро рейдить, и нам нужно было сделать хотя бы выход через крышу. Таким нехитрым способом у нас появилось первое оружие. У меня Томпсон, а у моего друга Чирка. И в этот момент по домам у нас начался какой-то ад. Нас пытались убить абсолютно все. Еще один человек. один человек, мой друг. Еще один Roof, my friend. Как я и говорил, соседи нас не совсем полюбили и уже собирались нас рейдить. This А еще нам очень повезло, что у нас появился хороший сосед, который явно не собирался с нами стреляться. И жил он прямо напротив нас. Эй, hey, мой friend. We are new players, but this guy wanna raid us. I kill him. Я не знаю, парень с хазматом. Мы можем играть как хорошие друг. Это мой друг, это новый игрок. Да, привет. Атом, И тут наша история обрела новые краски. Мой иностранный сосед поведал мне, как его постоянно рейдили. Это But we can play like a good neighbor, so I can give you invite to the group Because I, tr yeah, I can, can try to... The to... Group. I have a team, but they're not gonna play no more, I'm gonna play okay. Solo. okay. I'm just gonna try to start over again, by the way, I know where the guy lives This guy right here with the hammer and stuff, I know where he lives Okay If some guys uh, go raid you, we can help you OOP oh! Kill him. Good job. Nice. Nice. You kill him? Good job, you. <laughs> yeah, you your go. best player. Я действительно не знаю, что тут происходило, но на нас нападали все, кто только мог. Но новичок Атом спас эту ситуацию и засейвил весь наш лут. Одни из тех, кто зарейдил моего дружелюбного соседа, жили вот в этой базе. Кстати говоря, они же пытались зарейдить и меня. Фух. А потом эти типы и вовсе сели на крышу и постоянно стреляли по нам с питона. О, это жаловцы. Ты уверен? О, окей. Факин ров кемпера, мать.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 у меня появился план, как забрать их питон, чтобы они больше не сидели на крыше. Но для этого нам нужны были лестницы, которые были у моего соседа. Но тут все было не так просто. Они немного нас опередили и залезли на крыши к Ву. When you sleep, I kill him, I kill him, I think Under roof Kill him, kill him, kill him Kill him more Беги-беги-беги-беги-беги Хорош, мужик! 3 хп, это, конечно, вообще такая жесть у нас были небольшие проблемы. В том они патроны у меня полностью закончились, и хилок у меня тоже дома не было. Поэтому мы хилились водичкой. А мистер Ву показал, как устроен его домик. Оказывается, все в доме у него было не так радужно. Дом был полностью зарейжен, шкаф стоял тоже не его, и он был залочен. Но, сейвить лут он по-прежнему здесь мог, так как тут стояли его двери. П.С. А дальше мы схватили лестницы, которые у нас были, и побежали доставать наших соседей. Блин, я на крыше, а чё толку? Фиг он выйдет сейчас? И знаете, Атом хоть и был новичком, но отпор давал он знатный. Атом, what are you fucking doing? You kill him again? Good job, my friend. На самом деле Атому эта игра давалась очень тяжело. Он стабильно умирал и постоянно прибегал и пытался мне помочь. И со временем он скорее всего устал умирать в этой игре. И просто меня покинул. Походу этот тип не выдержал такой нагрузки и просто ревнул. Атом меня покинул. И к сожалению новичка Атома больше я на этом сервере не видел. В этот момент мне действительно стало грустно, ведь играть с ним мне было очень весело. Ну а вы обязательно поставьте лайк, если вы хотите, чтобы Атом вернулся в эту игру. Ну а наша история продолжается. У меня остался сосед Ву, которому нужно было помочь выживать на этом сервере. У моего соседа внутри стоял чужой шкаф, и его нужно было уничтожить, и для этого я скинул ему сочельку. <laughs> Пока я искал компоненты, чтобы переработать все на ткань, я услышал очень много выстрелов с чирки в стороне моего дома. Это означало только одно, что они скорее всего меня рейдят. Я думаю, этот мою базу, или нет? Да, я я думаю, этот мою базу. мне три раза рейдить мою Не рейдили. А рейдили они стеночку прямиком к шкафчику, и к сожалению починить мне было нечем, так как у меня не было дерева. И только я собирался побежать пофармить дерево, как вдруг пришли они. Дверь, к сожалению, сверху была открыта и выходить было опасно, поэтому пришлось кинуть сачельку. Okay, kid. All right. Yeah, get fucked, you stupid. I was trying to help you out here. These guys were fucking going hard in your base. Hey, hey base defense guy out here. Yeah, I'm yeah, okay. Just anything. Run, run, run, guys. All right, my bad. I just, I'm sorry. I just, I, like I said, just somebody's walk up and said, that's my shit. I don't know. <laughs> К счастью, задефать этот домик у меня получилось. Сосед принес мне немного дерева, я починил стенку и дал наконец-то ему пароль от моего домика, ведь я начал ему доверять. Happens, times, you know? <laughs> Патронов и ресурсов у меня дома абсолютно не было, поэтому мне нужно было хватать скраб и бежать на аутпост закупаться. И первым делом я закупил дымовые гранаты, чтобы переработать их на порах. И как только я был полностью заряжен, я побежал фармить камень, ведь понимал, что скорее всего меня снова придут рейдить. Ну а по приходу домой, я наконец-то загрейдил свой квадратик в камень и поставил железную дверку, и лут мой был уже полностью в безопасности. А также у нас появился первый верстак. We need to farm some right now. И первым же делом мы побежали фармить наших соседей, которые лутали бочки. И чтобы они почувствовали всю боль, что чувствовал я, я сел к ним на крышу и не давал им просто попасть в их же домик. Их это настолько задизморалило, что они просто ливнули сервера и даже не закрыли свои двери. Не понял. Вот это я место выбрал, блин. Наконец, как только все подутихло, мой домик уже никто не рейдил, я мог побегать и пофармить различных фермеров. My... Помните, Вунам рассказывал о том, что его рейдили два раза. Вот вторая база тех, кто его зарейдил. И домик у них, скажем так, был довольно неплох. This Do, oh. do they know that you're here? Oh, this guy is building... Oh. he seen me, He seen me. I kill him? Four times and project invalid! That is that is it! Ah, don't come on! They're all dead, they're all dead, all dead, all dead! All dead. Loot, loot, loot and run! I'm I'm MP5 Beamer. Ah, oh, I'm dead, I'm dead. Haha, <laughs> nice try. Fuck. Oh, у нас даже почти получилось их убить, но снизу это было сделать практически без шансов. Нам нужно было изучить лестницу, чтобы делать грязь. Абсолютно все, что я находил, я перерабатывал, так как скрапа нам нужно было много. We just buy this uh, wooden ladder from scrap and destroy this shop <laughs> and took uh, scrap back. Okay. It's a big brain план. Я бой. Easy. Easy breezy. Easy peasy lemon squeezy, Мы купили лестницу у наших соседей. И в этот же момент я понял, что мы можем ёнкнуть все ресурсы с их магаза. Нам нужно было вырубить всего лишь окно и деревянную стенку. Но для начала я изучил самый важный компонент моего быживания — лестницу. О, oh, good, man. Мы убили их всех! И как только лестницы были докрафчены, мы сразу побежали доставать этот клан. Я убил А-а-а-а, нет, он снизу, снизу, Он снизу, снизу, снизу! Let's go one more. Okay. Хорошо, что с оружием, как таковых, проблем у нас не было. НО! <laughs> <laughs> Я понял, что с черками там делать нечего. Тогда я купил себе СМГ и побежал снова к ним. Окей, right okay, У меня был максимально гениальный план. Я взял с собой дымовые гранаты, СМГ и был готов делать грязь. Yeah, he is, he is, he is, he is. He is. Well, yeah, one, one is outside. Careful. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. There's like, there's two on each side. Just, just watch the ladder. Watch the ladder. Kill two. Nice. I show up, you. Please stand up. Please. <laughs> Are you picking me up? I can't, I can't <laughs> Still one more One more, one more Took mp5 okay. ah! I took mp5 bro Wait, you left? I alive It's okay I go away no. <laughs> Kill him one more Nice I got Tommy Yo no, wait yo yo do you have pants? I don't have pants I can't go out with no pants oh, yeah. Yeah, yeah, was, yeah, was... with I can't come back I can't I can't I can't, I can't come back I, I got wooden ladders. I come back with the Tommy or what do I Тут можно выбраться, просто прыгай вверх, просто прыгай вверх, чувак. Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, и к счастью с этого замеса нам удалось засеять абсолютно все. Позже мой иностранный друг подбежал к этой базе и увидел то, что они продолжают строиться, и мы решили им немножечко помешать. Афинка, иди. One dead, one dead, I'm dead, I'm dead. Come, come, come. You can take DB. DB, DB, DB. And uh, take it wooden ladders. One left, I think. I think one. Close left. Yes. I, I'm dead. Dead, dead, dead, dead. Good job. I'm dead, I'm dead as well. Мы прибежали туда несколько раз и поняли, что ловить нам там больше нечего. И тогда мы решили выжечь магазин наших соседей, который рейдили ву. Не И попутно я обучал иностранцу русскому языку. Working, my friend. Say быстро, быстро и спас. In Russian. Быстро, быстро. Uh, Move your ass и шевели булками. Шевели? Shivili булки. <laughs> <laughs> <laughs> oh my god, dude! Russian is so hard. Say it one more time. One more time? Еще разок. Еще разок. Yeah, yeah, it's good. Yep. Yes, beautiful. После того, как мы ограбили магазин наших соседей, мы пофармили еще различных фармеров. Я немного улучшил домик, и мы отправились отдыхать. Зайдя на следующий день, я увидел то, что домик наших соседей, которые рейдили ву, полностью сгнил. Это означало то, что они ливнули после того, как мы им просто не давали играть. М да. Но они были далеко не единственными нашими противниками. Видите эту коровку? Так вот, она стоит на том доме, на котором мы вчера залазили с лестницами. И поверьте, домик у них расширился довольно неплохо. Они тут райддестрои... Скраб Хелин Кланфайт. Да, у меня была сочелька, и надежда, то, что я смогу бахнуть их корову. И пока я бежал до их базы, мой иностранный друг читал рыбчинку. No, no, no. I I really so pain, like no We go to destroy this fucking just trust me. But I think this guy have auto -turrets. But it's not big problem Because I got Satchel <laughs> Oh yeah baby Oh yeah the guy got out the turrets <laughs> I think there's someone there, there Yeah there is someone here roof. <laughs> <laughs> <laughs> Yo that's fucked up Uba <laughs> What the fuck, bruh <laughs> He's dropping, he's dropping, he's dropping Poor damage, kill him, kill him, kill him He's coming Nice Yoink I need healing Oh my god, this guy coming Kill, kill one more You have AK? Yep Shh. shh, shh. Oh, I'm dead, I'm dead. I killed him! Nice. Oh my you god, still go on the roof. <laughs> I took medicals. I'm at the fucking roof. But I think I'm dead right now. I'm so scared right now. Yeah, there's like, there's like three naked on the roof right now. Kill him! Nice! Nice! Fucking auto turret's on me... I kill him... I'm inside! Nice! Kill him again... Nice... YO YO YO YO YO YO I'm dead! I'm dead, my friend! В этот момент я уже думал, что все потеряно, но все равно решил туда вернуться и попытаться что-нибудь подлутать. Yes, I was looking for the AK. I found Ballti. Kill him! Nice! Kill him, more! Nice! Oh, Бро! Йунк. I go to supermarket. I need fucking uh, water. I'm like. Yeah, they're they're, they're, they're following. you. Like, I'm like, come boy, I need water. После того как я засейвил топ сет, в моей голове появился шикарный план. Эй, hey, mate. У меня очень very beautiful plan. Нужно so построить to tower close to this fucking place. And, yeah, and all time shooting. чтобы попасть к ним на крышу, лестницы нам были не нужны. I think Oh my god, I think these guys see me, man! I'm dead, I'm dead, he killed me. Oh, oh, I'm dead. <laughs> let's make a tower, I think. Yeah, I think we make a tower, yeah. Wooden tower? <laughs> and then, it, and then they're, they're gonna think that yeah, we're getting raided. Hey, yeah, let's build wooden tower and just uh, shooting. Мы поформили немного дерева, и я побежал отстраивать вышку напротив их территории. Yo. What the fuck? <laughs> It's a good tower my friend. Hey, can I raise my blink and not open this? I look after I don't mean this shit. <laughs> and I pew peel, pew. Peel, peel, you looting. Okay. None of his music makes sense. And I know Leonas. <laughs> no, no, <na> <laughs> nah, nah, hell no. Nah. Hell no. Nah. Hell no, nah. nah, boy. <laughs> но чтобы понять эту шутку, вам придется перейти в Телеграм, ведь на Ютубе такое выложить я просто не мог. Но поверьте, там очень смешно. One tourist? In TC? Ну а пока мы пережидали ночь, я познакомил иностранца с русской музыкой. Like it? и не успели мы достроить вышку, ее начали осаждать коновые игроки. Два парня пришли, два Три парня, как О, мой! И как только я полностью зачистил вышку, тут началось самое интересное. Я начал байтить клановых игроков. This guy shooting me, man. <laughs> One headshot. <laughs> Пока я бегал домой за деревом, они умудрились прорейдить одну деревянную стенку и попасть внутрь башни. Oh, God, <laughs> from this top the tower, man? И знаете, в этом вайпе я понял, насколько же дымовые гранаты это топ. The gun tower? Да. No. Я. Yeah. I loot this guy. Smok grenades is so fucking good, man. <laughs> I kill them and smoke grenades and just loot this fucking body, man. И такой расклад им совсем не нравился. Они постоянно приходили на нашу деревянную вышку. I think this guy go back. This guy go back right now. <laughs> They're all on the roof, all three of them on the roof, bro. Oh, <laughs> Spikes. Two guys, two guys, two guys, two guys. This guy raiding us, man. Raid I'm dead. Честно говоря, я даже и не особо понял, откуда он меня убил, но все равно это было очень весело. Тем более, под их домом собралось огромное количество ребят, которых мы могли просто бегать и лутать. I got loot, man. I go safe. А еще у нас снова появились соседи темпере Клоновые игроки засели на своей крыше и спускаться оттуда не собирались, и тогда мы сели к ним под дом. Злюрми, А вот MP5. И такая наглость клановым игрокам не совсем понравилась. Они выселяли все вокруги с целью найти наш дом. О, oh, nice, easy raid, easy raid tower, бро. yeah, raid right roof camper. Do I counter with a nail <laughs> Let's try. It. Okay. Потом у меня даже появился план, сбегать, купить гранаты, чтобы потом их взорвать, когда они будут взлетать. Но, к сожалению, этот план не сработал, гранаты летели слишком долго. Помимо того, что этот клан рейдил всех в округе, у нас появились еще и руфкемперы, которые жили прямо напротив нас. Когда клоновые игроки поняли, что мы не жили в этом доме, они полетели рейдить следующий, который находился прям неподалеку. А нам оставалось только радоваться и наблюдать, как они выселяют руфкемперов, которые мешают нам играть. Are they again? Yo, they're raiding, Рейдили они довольно долго, а у меня в доме лежали дымовые гранаты, и я решил снова провернуть тот план. Хоть у нас ничего не получилось оттуда йоникнуть но мы смогли забайтить этот клан на выселение Руф кемперов. Зайдя на следующий день, первым делом я увидел то, что наш домик был зарейжен, и мой напарник Ву этого выдержать не смог. Хоть я и остался один, но у меня были большие цели. Я хотел как минимум зарейдить этот большой клан. На самом деле я быть может быть даже здесь дома отстроил свой новый. Там жить это такое себе. В магазине я купил себе оружие, чтобы я мог себя защитить и купил гаражку уже для нового домика. Ну а для домика я нашел самое идеальное место, прям возле моей вышки. сделаю выход через подъем. Ну, вот и все, я доволен. У меня появился новый домик. Свой старый домик я тоже восстановил, так как там было неплохое место, чтобы фармить различных фармеров. На заряженном домике я увидел то, что на крыше стоят турели. И стоит закрытый шкаф, который можно было выжечь и поднять турельки. А что у него шкаф наверху стоит? Его зарейдили. Да. О, ну турели одобряю. Турели, да. Мужик, ты бы знал, как ты мне сейчас не нужен. Фух, донес. Это топ. Вообще, я мог бы сразу турели подключить, но у меня нет оружия на турельке. Придется побегать, повыбивать, пацанов. И пока я занимался своими домашними делами, я услышал, как в стороне моих врагов кто-то рейдит ракетами. И решил туда сходить. Ну это ж по-любому они рейдят. Кто бы сомневался. Это онлайн рейд или что? Это онлайн рейд, я могу что-нибудь тут ёнкнуть. Пока хозяева этого маленького домика отбивались, я убивал рейдеров, которые пытались добежать до своих трупов. <ún Minus> я я ну Который я сейчас скину в эти кусты и побегу дальше. Yo mate, are you safe your base? Hey, gg's if you're out there Good job my friend, I love you GG man, GG You kill them all? My friend Yeah, yeah bro, it's just easy Yeah, we won, they're dog shit, they're worst players I day They're fucking horrible тот клан в конечном итоге проиграл рейд, потому что мы душили их с двух сторон. Но зато в этот же момент я обрел новое знакомство. И все мы, скажем так, не особо любили этот большой клан, так как они постоянно пытались нас рейдить. Я честно не знаю, что у них там произошло, но после всего этого они даже задиспавнили свою корову. А в домике у меня постепенно прибавлялись ящики и забивались лутом. А еще я действительно хотел выполнить нашу цель и зарейдить эту клановую базу, но для этого нужно было знатно подфармить. Кто там стреляет, я не понял. Это что там происходит? Это они на своем доме лупят? Ой, блин, честно говоря, у них слишком огромный дом Я очередной раз пробегая возле этого кланового дома Я через окно увидел, как у них сзади спавнен лут Подожди, я вижу, что там лут выкинут Там берданки лежат А я не могу нигде купить оружие Точнее, взрывку Там лежат берданки у меня не было взрывчатки и никаких изучений, и первым же делом в мою голову пришла мысль, так говорится, с ребятами, которых рейдили, и зарейдить этот дом вместе. Йоу, Я и follow me, I just show you.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 и они увидев этот лут, схватили разрывные и прибежали рейдить эти дверки. О, он намечается бежуха. Эй, гантрап, гантрап, гантрап, гантрап. Careful. Я can go first? Just left. Yeah. I can bite, бей. Я just байт здесь. Ящик оказался полностью пустым, но мы успели подобрать берданки, которые еще не задеспавнились. А еще мы собрали информацию о том, как устроен этот дом и куда его лучше всего рейдить. Серых, чтобы зарейдить этот домик, нам по-прежнему не хватало. Поэтому мы схватили бочки, которые у нас были, и побежали запускать большой экскаватор. Акелом. О, дай. Я нашел сачель. Take it. It's not mining, sulfur, it's mining HQM. How do you turn it off? Yo. How do you make it sulfur? Yeah, mine Свиди попросил меня сбегать в центр и вытащить бочки, но там меня уже ждала засада. <gasps> left, left, left, coming. Three times, three times. Four. I'm dead. Four times. He's dead. He's dead. He's dead. I, I'm. I can him. You can pick me up, my friend. It's your friend. Kill the AK. I the AK. Да, да. I'm going to do AK, okay? Yeah, yeah. I, I cover you. Maybe one more, bro. Kill one. Kill one. I kill him. He's dead. He's dead. He's dead. They're both dead, both dead. Кей, год за топ. И каждый бомж, пробегающий мимо, пытался енькнуть серу из нашего карьеры. И стоило мне только занять подходящую позицию, никто больше к карьеру подойти не смог. Grab the sulfur right here. It's okay. yeah. и пока все серо плавилось я приносил им еще так как ракет там нужно было много чтобы зарядить ту огромную базу а еще к нам прилетел вертолет который мы решили сбить Вертолет залутали мои друзья, и оттуда мы получили еще немножечко ракет. И спустя где-то полтора часа крафта и фарма мы смогли уже отправиться на рейд. Вот это я понимаю. На него пацанов, чтобы зарейдить дом. Yeah, it yeah. is. Oh, yeah. Your lights, my friends. Easy. I, yep. I wish they didn't get off though, hook. It's kind of competition. Ракет нам самую мало с не хватило, и мы побежали за добавкой. I'm ready. I'm ready to go. Lupa, а еще эти ребята начали мне доверять и скинули мне взрывчатку, чтобы я тоже рейдил. Nice. no oh, no. I'm alive. oh, oh shit. I have a one more we can bring more rocket rocket okay could be loaded who knows we have something for this strike 2k sulfur man <laughs> uh, <laughs> 3k sulfur. No way. The the He fucking despawned, you know? He can pick up the ladder. He all despawn. But it's no problem because we won. Yeah. В этом доме лут мы абсолютно не нашли, потому что его просто не было. Они абсолютно все задеспавнили и оставили дом всего лишь на содержание. Но скажу честно, лут мне и не особо был нужен. Для меня важно было отомстить за домик Ву. И мы это сделали. А перед тем, как выходить с этого сервера, весь лут я отдал этим ребятам, которые помогли мне дорейдить этот дом. It's not too much, but <laughs> Nice. И знаете, Ву был действительно рад то, что мы отомстили за его домик. Эй, hey, бро, you know what? We raid this fucking clan, man. Йо. <laughs> nah, it was, it was funny playing, but not fun playing, I'll Надеюсь, вам понравилась данная история, ведь сил в нее было вложено очень много. Вы поверьте, играть с иностранцами это не так уж и просто. И если здесь наберется очень много лайков, ну прям очень много лайков, то я постараюсь разыскать Атома и научить все-таки его играть в Раст. Все зависит только от вас. Ну и не забывайте, что на канале Уплюшки выйдет наш совместный видик уже завтра. Say hello. I'm, I'm here. <laughs> Ну а впереди, по традиции, вас ждут ностальгические моменты.